Вот шесть вещей, с которыми могут столкнуться люди, пережившие травму: во-первых, чувство стыда или вины. Несмотря на улучшение в понимании психического здоровья, к сожалению, вокруг него по-прежнему существует стигматизация, которая может вызвать у переживших травму чувство стыда или вины. Эти эмоции могут помешать вам обратиться за помощью, которой вы заслуживаете. Травма это нормальная эмоциональная реакция на шокирующее и огорчающее событие, и это способ вашего тела защитить вас. Это может быть пугающим, но постарайтесь признать, как далеко вы продвинулись. Ты все еще двигаешься вперед. Номер два. Снижение эффекта или анемения. Чувствуете ли вы себя эмоционально оторванным от своих друзей и семьи? Распространенным побочным продуктом травмы является чувство анемения. Чувство анемения это защитная реакция вашего тела на чувство эмоциональной боли. Психотерапевт Майра Мендес объясняет это оцепенение как ментальный и эмоциональный процесс отключения чувств. Хотя этот инструмент помогает справиться с неприятными эмоциями, он также может заставить вас потерять интерес к веселым и увлекательным занятиям. Посиделки с психотерапевтом могут быть полезным способом проанализировать вашу травму и помочь вам исцелиться. Номер три – диссоциация. Чувствовали ли вы себя оторванными от своих мыслей, чувств, воспоминаний и окружения? Другим результатом эмоциональной травмы может быть диссоциация. Это еще один инструмент, который использует ваше тело, чтобы помочь вам справиться с чрезмерным стрессом. Диссоциация может казаться неприятной и изолирующей, поскольку она может создать ощущение наблюдения за вашей жизнью через окно. Некоторые вещи, которые могут помочь справиться с диссоциативными моментами, включают техники заземления, создание личного антикризисного плана или визуализацию. Если вы испытываете повторяющуюся и распространенную диссоциацию, обращение к психотерапевту может быть самым эффективным способом помочь себе. Номер четыре. Безнадежность в отношении будущего. Что вы думаете о будущем? Печальным последствием травмы является чувство безнадежности. Для некоторых выживших последствия тяжелых моментов могут изменить взгляды на жизнь, как в настоящем, так и в будущем. Это может помешать вам заниматься определенными видами деятельности или идти на риск. Безнадежность также может переплетаться с чувством депрессии и отчаяния. Номер пять. Эмоциональная дисрегуляция. Эмоциональная дисрегуляция относится к неспособности или плохое управление эмоциональными реакциями, которые могут включать страх, печаль и разочарование. Во время стрессового или тревожного периода может быть трудно оценить, пропорционально ли ваша эмоциональная реакция ее причине. Если это относится к вам, то может быть полезно сделать глубокий вдох, прежде чем оценивать ситуацию. Хотя это может показаться чересчур простым. Дать себе время передохнуть может быть полезно, когда вы работаете над анализом текущей ситуации. Хорошее эмпирическое правило здесь – относиться к себе так, как вы относились бы к другим. Если вы хотите предложить другим на вашем месте сочувствие и терпения, важно иметь такой же подход к себе. И номер шесть – физические проявления. Испытывали ли вы расплывчатое видение или физическую боль в своем теле? Согласно руководству 2014 года, подготовленному Администрации службы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем, неожиданным симптомом травмы является соматизация. Однако физические проявления психического заболевания не являются редкостью. На самом деле, такой симптом может присутствовать у тех, кто страдает биполярным расстройством, тревожными расстройствами, депрессией и ПЦР. Эти физические симптомы могут варьироваться у каждого человека, но некоторые выжившие сообщают о нечетком видении, шуме в ушах и боли. Если вы испытываете подобные симптомы, пожалуйста, обратитесь за помощью к своему врачу. Итак, вот вам шесть вещей, к которым могут относиться люди, пережившие травму. И имеете ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Комментарий ниже. Травма может заставить вас чувствовать себя испуганным и одиноким, но вы не одиноки. Есть люди, которые испытали подобные последствия травмы и поэтому понимают вас и готовы выслушать. Обращение за помощью к лицензированному специалисту – это может быть сложно и страшно, но это первый шаг к получению дополнительной помощи, которой вы заслуживаете. Мы надеемся, что сегодняшнее видео помогло пролить некоторый свет на последствия травмы. Если вы нашли это полезным, пожалуйста, поставьте лайк на видео и подпишитесь на канал Немиркин, если вы еще этого не сделали. И, как всегда, большое суперспасибо за просмотр!